край, Город Николаев, город криминала, самый лучший край. Несомненно самый лучший край в Украине, это город Николаев, город Никотина, та рутина, что меня заманила, манила, мани. Множество проблем решали, решали, банально На полициях нас шутили. Красиво все орали, кричит вам, давили. Да бывает много криминала. Зато не банально, зато не банально Делай так, не делай так Об асфальт? брошу косяк Йод, йод, йод, в голове снова компот Йоу, В голове моей снова не прёт Несомненно самый лучший край в Украине Это город Николаев, город никотина Несомненно самый лучший край в Украине Город Николаев, город позитив Шаля, баналь, 20, 2020 на часах 12, на часах 12, до 2020. В общем, там базара нет, все, что вижу, то и пишу. Топил, курил, на газ взял, топил, парыку местную взял, утопил. Город никотина, город позитива, закурю. Я хапаю, Сина загрузила загрузила, Зина, Зина, Зина без базара Зина делает бишь по драпу Несомненно, самый лучший край в Украине Это город Николаев, город Никотина. Несомненно, самый лучший край в Украине Город Николаев, город позитива наш меня заманила Мzie-ламани, множество проблем Решали банально Несомненно, самый лучший край в Украине Город Николаев, город позитива Дарудина множество проблем решались банально. Без самый лучший край в Украине, город Николаев, город позитива Дарудина что меня заманила, манила, маним множество проблем решали банально. Без сомнения самый лучший край в Украине, город Николаев, город позитива Дарудина что меня заманила, манила, множество проблем решались банально.